Новая асфальтоукладочная машина. Так, сегодня у нас 19 апреля 2016 год. ККЧ, Красный Калифорнийский червей, едет у нас к Сергею Привезенцеву в Киев. Красотища, монстры. Сергей на ней говорит монстры. Едут монстры к Сергею. 6 килограмм червя по 3 килограмма в ящике. Заказ маточного поголовья и биомассы червя на килограмм можете заказать по телефону, указанному внизу. О. Так, Красотища вот, вот ящики по 3 килограмма. Спасибо, Спасибо. Да. Так есть. И давай второй. Второй. Запутались, запутались. Так есть. Смотрим весь серф живой шевелится. Красотище. Давай, давай давай давай Также вы видите, мы запускаем новую ферму по производству биогумуса и красного калифорнийского червя. В конце видео можете посмотреть новое видео. То, что есть на данный момент, то, что будет чуть позже. Также будем Скоро делать видео, снимать видео про внесение посадка семян подсолнуха. Так Юра, пошел до да, пол? Да, Сверху засыпается готовым субстрактом кормом, для того чтобы череп был не голодный. И упаковываются в ящички сверху соломкой выливается водичка для влаги и отправляется на Киев. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. расширяемся